Привет. Сегодня мы разбираем задачу термометрами. Условия задач написано вверху. Сейчас расскажу своими словами. То есть у нас имеется поле, как правило, квадратное. На нем нарисовано какое-то количество термометров. Вот. Термометры изначально все пустые, но их нужно заполнить ртутью. Заполнять нужно тертудью, сказать, от колбы и до какого-то уровня, до определенного. Может быть, три, не знаю, вот есть, может быть одна. А здесь пустые. Я пустые выбрать кружочками, а заполненные, ну, для простоты крестиками. То есть, например, может быть, термометр такой. Две заполненных, она пустая. Или все три заполненных, например. Или все это пустые. Ну понятно, что если тюрьметр что начать заполнение от, от клубы, то мы должны продолжать его, пока не остановимся. Не, не должно быть разрывы допустим пусто потом продолжение тюрьмы такого быть не может Вот он может быть пустым либо заполнен но начиная с кобы. по краям доски указаны цифры цифры показывают сколько клеток в этом ряду или в этом столбце вертикальном должны быть заполнен ртутью то есть эта пятерка может быть например такой две клетки здесь например и еще вот три здесь остальные пустые а эти две, например, могут быть, заполнены. одна уже заполнена, и вторая, допустим, заполнена здесь. Так, следующее замечание. Ну, смотрите, если мы заполнили клетку какую-то ртутью, мы знаем точно, что все предыдущие, даже мы тоже заполнены, потому что по термометр исправен. Если мы поставили крестик вот здесь, например, то здесь обязательно будет, будет ртуть. Что находится в этой клетке, вот это пока непонятно. И аналогично, если мы поставили где пустую, например, здесь, то все последующие будут пустыми. А что находится в предыдущих клетках, непонятно. Там может быть ртуть, а может быть тоже пусто. Это нужно выяснить в ходе решения. То есть наша цель, так запомнить все термометры на доске, что все цифры по краям показывали нам верное количество ртути в столбцах и строках. Можно обратить внимание, что в нашей задаче все термометры расположены вертикально. Я сейчас возьму, помечу их разными цветами. но в дальнейшем будет ясно, с чем я это сделал. То есть я что сделаю? Возьму все термометры, которые идут сверху вниз, покрашу. Делю таком зелененьким. Все-все-все. Вот они здесь. Вот здесь кстати, тоже такой есть. Вот, ну вот еще один. Так. А те термометры, которые идут снизу вверх, я покажу в желтый цвет. Вот. Так разведу. вот. Я в дальнейшем так и буду их называть термометры зеленые, термометры желтые. Да, зачем я это сделал? Вот смотрите, если возьмем какую-нибудь строчку, не знаю, допустим, вот эту пятерку и вот эту шестерку. Все термометры желтые которые дают вклад в пятерку эти например да они же и будут давать квад в шестерку заполнение снизу вверх да то есть если термометры желтые есть и в одном ряду и в другом то в более высоком ряду у него не может быть не может быть больше чем в низком то есть может быть такое заполнение 6 внизу 6 вверху меньше но обратная ситуация, когда здесь заполнено, здесь пусто, такого быть не может. Для зеленого термометра аналогично только наоборот, только сказать, сверху вниз. То есть, допустим, если в третьей строчке зеленого термометра дают, в этой строчке дают сказать, вклад троечку, то они же в пятерке дают минимум три. Вот эти три же повторятся, и возможно, допустим, вот этот, ну, например, и вот этот, например. Этим мы будем в дальнейшем пользоваться при решении. Ну и еще несколько несложных наблюдений. Возьмем вот этот тройк, например, да? Термометр длиной 5 может быть заполнен максимум на 3 клетки. Значит, вот это и вот это будет незаполненными. Термометр 4. То есть длины 5, а здесь цифра 4. Значит, максимум может быть заполнен 4 клетки. Последний будет обязательно пустой. Ну и рассуждая аналогично, пройдемся, где у нас тут еще, еще, вот тройка есть у нас, да, у нее здесь раз, два, три, эти два будут пустыми. Так, ну, вроде таких больше нету. А вот четверка, значит, здесь будет пусто. Вот, и обратная ситуация, если цифра достаточно маленькая, точнее достаточно большая, вот как эта шестерка, да, то у нее может быть раз, два, три, Здесь минимум 3 заполненных. То есть даже нижний дермаметр целиком заполнен, у верхнего все равно будет минимум 3 заполненных. Дальше непонятно. Здесь может быть 2 здесь, а здесь две пустые. Ну, это мы в ходе решения выясним. Насчет этой четверки. Раз, два, три, значит, минимум 1 здесь. Стройка, если это непонятно. Пятерка, раз, два, три, значит, минимум две. Заполним вот здесь. Пятерка, раз, два, три. Минимум здесь две будет точно раз-два-три, минимум одна ну здесь раз-два-три минимум две здесь то есть видите, уже частично у нас картинка нарисовалась посмотрим внимательно на эту горизонтальную пятерку она будет создаваться за счет одной или двух желтых термометров и соответственно трех или четырех зеленых термометров Но как мы раньше выяснили зеленый термометр, они дают, вкладывают в эту тройку Соответственно, их может быть максимум три. Ну, отсюда мы получаем, что тут быть ровно 3 зеленых термометра. Они дают тройку. тройку. Дают вклад в пятерку. Три зеленых, да? И два желтых, которые не доходят до тройки. Да? И дают вклад в пятерку. Вот наши два желтых. Они дают вклад в пятерку, но, как мы видим, не дают вклад в тройку. То здесь пусто будет, ну и здесь, соответственно, тоже пусто. И... Три зеленых, которые идут вклад в тройку и в пятерку. А вот один из них, вот мы его уже пометили, да, раз. И еще какие-то два, какие мы не знаем, но мы знаем, что какие-то из них. Позже мы это выясним. Ну, теперь можем внести точнее другие цифры, некоторые. Например, в эту пятерку. Здесь у нас три уже вверху запомнены, внизу может быть максимум две. Третья будет обязательно пустой. Так. Э, это четверка. Три у нас есть. Здесь будет максимум одна. Значит, две будет точно пустых. Точнее, ровно одна. Ведь мы же выясним. Верхний термозит у нас полностью заполнен. на мы вообще целиком закрыли. Так. Что еще можем сказать? Так. В этой шестерке верху три заполнено и значит вы нужно тоже делать три целиком четверка у нас полностью закрыта рассмотрим вместе вот эту четверку вот эту пятерку нижняя цифра больше она может быть больше только за счет желтого термометра про зеленый термометр дающий вклад в пятерку да они дают вклад в четверку тоже вот, это, вот, это, например, вот это. ну, этот вот этот например или вот этот ну это два нуля дает нам да а Пятерка, может быть больше четверки из-за того что есть какой-то желтый термометр из этих трех который внизу дает квад больше чем вверху то есть в одном из них хотя бы в одном из них будет расположен внизу крестик и над ним нолик то есть либо этот либо например вот этот ну такой термометр может быть и желтых, желтых желтых только один потому что вот у нас есть двоечка у нее есть уже один крестик, значит здесь двух термометров, либо оба пустые, либо ровно один должен давать крестик. То есть мы выяснили, что из этих двух термометров один дает крестик, и он же дает вклад в двойку. Ровно один и дает вклад в двойку. Значит остальные, желтые, вообще остальные все клетки в этом ряду будут пустыми. Надеюсь, снова можно ввести некоторую дополнительную информацию. Вот, вот тройка. Три пустых, значит, здесь максимум две заполненных, значит минимум одна будет здесь. Тройка 2 максимум заполнены, значит минимум одна будет здесь. Четверка непонятна, с пятеркой тоже. Так, и вот с этой пятеркой тоже у нас. Теперь смотрите. Здесь у нас две заполненных, значит, здесь будет пусто. Все, мы уже начали начали. Значит, у этого термометра верхнего будут все три клетки заполненных. Вот такая вот у нас картинка. Обратите внимание эту пятерку. У нее раз, два, три пустых, две заполненных и еще три клетки свободных. Значит, как раз все пять мы нашли. Раз, два, три, четыре, пять, пятерка полностью готова. Крестик нужно прожить сюда. Этот крестик продолжаем сюда. Раз, два, три, шестерка тоже раз. Полностью готова. Так, смотрите, тройка. Одна-две клетки внизу, одна вверху. остальные должны быть пустыми. Тройка готова. Так, вот этой тройки. Так, чет, пятерка, две внизу, значит, три вверху. остальные должны быть свободные. Пятерку закрыли. Так, эта пятерка тоже закрыта помедеть. Посмотрим на четверку. У него заполнено 2. Значит, вверху может заполнено максимум 2. Значит, третий будет пустой. Но я теперь помню, что мы говорили про пятерку и про тройку в самом начале. То есть, у них зеленый, который дает вклад в тройку, обязательно дает вклад в пятерку. И наоборот. Если в пятерку термометр не входит, то в тройку он тоже не входит. То есть термометр не входит в пятерку, значит, он не входит и в тройку. Тогда здесь будет максимум одна клетка. Значит, в нижнем термометре желтого должно быть минимум три клетки. И вот мы на счет этого термометр двойку. Раз, два, остальные пустые. И до конца тоже пусто. Как мы помним, один желтый термометр из четверки и пятерки должен быть заполнен снизу, но не заполнен сверху. Это будет термометр вот этот. Дальше осталась техническая работа. Нужно просто закончить то, что осталось незаполненным. Просто берем цифры по очереди. Вот пятерка. Раз, два, три, четыре. Пятая клетка будет здесь. Заполнили. Четверка. Раз, два, три. Четвертая клетка здесь. Четверку заполнили. Это тройка нижняя. Две клетки внизу, одна вверху. Оставшиеся две пустые. Тройка готова. Четверка, четыре клыки все внизу, сверху все абсолютно пусто, готово, пятерка, две внизу, значит три вверху, всего пять Ну осталось проверить, раз, два, три, четыре, пятерка готова, тройка готова, пятерка готова Ну теперь я закрашу все это, чтобы это было похоже на термометры но после того, как мы все закрасим, получится вот такая вот окончательная картинка. Я поджернись, сделал те места термометра, которые заполнены ртутью. Ну и теперь более наглядно видно, что все наши горизонтальные и вертикальные условия выполняются. Эта задача была использована в финале Кубка Москвы по головоломкам 2019 года. Всем спасибо!